Всем привет, с вами Вадим, и мы продолжаем выживать в Imperial Galactic Survival версии 1.7, всем приятного просмотра. И, пожалуй, эту серию начну с того, что вам прочту, что написано здесь на вот этих вот табличках. Рой. Корабль наследия является основным передовым кораблем наследия, состоящий из биолого-синтетического дизайна, присутствующего во всех конструкциях наследия они различаются по внешнему виду и каплевидных, от каплевидных до колючих шаров диаметром в километр. Несмотря на то, что Рой не, не имеет права на оружие, его основной задачей является производство биосинтетических дронов и выпуск их в огромных количествах, как предполагает из э, названия Рой. Сила дронов окружает роевой корабль двойным защитным Спирали видно, как живой щит. И защитник, чтобы защитить корабль внутри, реагируя на атакующих, ослаивая последование по мере того, как все больше дронов растет и развертывается роевым кораблем. Чтобы заменить те потерянных или управленных для нападения на нападающих. Несмотря на то, что щит дрона не может быть пробит, а роевой корабль отключен, дроны будут постоянно пополняться. Недостаточный урон для уничтожения или выведения из строя райевого корабля замедлит производство дронов, так как ресурсы здесь обрываются. Так, следующая табличка у нас, Whisper Drive. Разработан доктором торговой федерации Шан Рей Си Солмар в 2512 году в знаменитом исследовательском центре Далтмайера. Ведущая исследовательская лаборатория Ассамблеи, ответственная за многие технологические прорывы, используемые для замедления продвижения вторжения наследия в империю. Виспер Драйв был разработан на основе того же, вызванного наследием... Так. Whisper был разработан на основе того же эффекта, вызванного наследием, чтобы подавлять варп-поля из-за перенасыщения гиперпространства в заданной области из-за огромного количества сенсорных данных, передаваемых между Nexi и отдельными единицами наследия, вызывающими пульсации гиперпространства, которые нарушают квантовый след точки. Связь и путешествие с использованием технологии варп-поля тот же самый эффект был воспроизведен с помощью искусственной сингулярности, подвешенной в коллапсирующем варп-поле между двумя фиксированными гиперпространственными вратами, импульсами с, которыми с короткими интервалами, вызывающими квантовую ряб на поверхности гиперпространства на большом расстоянии. Эффект от такого устройства, также здесь у нас обрыв чисто все. Так, э, наследие. Впервые встретились в 2504 году в квадрате Глаудрина, что привело к грядущей войне молчания. Когда мир за миром, ассамблеи зерокс коготь исчезали один за другим без зова на помощь, без сигналов бедствия и без предупреждения. Подобно чуме, зараза наследия распространилась по пространству ассамблеи, неудерж... неудержимая и... Неизлечимые. их технологическая мощь и адаптивный характер делают их практически невосприимчивыми ко всему оружию боевого флота, а тишина, которую они распространяют за собой, способность блокировать варп двигатели и гиперпространственные коммуникации, вселяют страх в сердца граждан собрания. Зная, что к тому времени, когда роевые корабли и корабли ульи наследия будут обнаружены дальним сканированием, будет уже слишком поздно. Никто не убежит и никакое сообщение не долетит до высшего командования. Слишком много времени потребовалось, чтобы понять нашего врага, почему они не были существами из плоти и крови, как мы. Они могут использовать нас как носителя, но их истинная форма... Так, следующее у нас, по-моему, дома. Дома Зиракс. К сцену. Передовые военные операции в пространстве сборки. Эпсилон. Специалисты по связи и наблюдению. Специалисты по производству и использованию дронов. Абисал. В авангарде передовых технологических разработок, как для гражданского, так и для военного использования. Радос. Посвящается своевременным поставкам и логистике, которые питают боевой флот Диракс и и Городские планеты. Серду. Защитники зероксийской веры и мастера биотехнологических исследований и наследия. Фарос. Эксперты медицинского флота. Их медицинские фрегаты снабжают как военных, так и гражданских. Гасти. Все-таки гасти будет праз... правильно от слова призраки. Тайная разведка и шпионаж Гасти специализируется на уничтожении линий снабжения и ключевых индивидуальных целей. Следующая у нас здесь военная фабрика 11. С потерей 3-го, 4 и 6 орбитальных флотов в первую неделю открытой войны против уже идентифицированного противника наследия. Прогнозируемые потери от эскалации войны должны были только возрасти. Заключение контракта с Поляри, с гранодобывающих корпорацией и э, с риском для судьбы галактики строительство 20 25 военных заводов и материалов для их снабжения было поставленной задачей. Целью военных фабрик было автоматизированное строительство боевых кораблей, достаточно быстрых, чтобы сдерживать или хотя бы замедлять продвижение роя наследия. К сожалению, несмотря на то, что заводы оказались чрезвычайно эффективными, было построено только 11 из них. Военная фабрика 11, находящая на завершающей стадии строительства и неспособная к передвижению, была атакована ответвлением основного роя наследия и заражена. Вместо того, чтобы потреблять или Демонтировать военную фабрику для использования материалов, военная фабрика 11 стала первой и единственной фабрикой, которую наследие использовала для производства инопланетных кораблей. И последняя у нас табличка, пушка темного света. Одно из немногих орудий, используемых наследием, которое было успешно воспроизведено и адаптировано для использования военным флотом. Пушка темного света, как ее чаще всего называют, предоставляет собой протонное лазерное оружие. Протоны разгоняются полем до скоростей близких к световым. Вездесущий фиолетовый луч, связанный с оружием, вызван столкновением протонов с высокой энергией с молекулами воздуха. И на самом деле луч оружия не виден в космическом вакууме без использования приборов. Из-за сложностей охлаждающих и лазерных сред пушка темного света в настоящее время ограничено установкой на главных кораблях флота, а их использование на обитаемых планетах строго запрещено законом 43.102 Академии наук Талона. И за воздействие радиоактивных факторов окружающей среды. Загрязнение оружия при использовании в атмосфере планеты. В то время как наследие использует оружие темного света в качестве основного оружия на многих типах кораблей, они несколько. И это все. Я так посмотрел, это я так понимаю название получается планет, которые потеряли в войне с, с наследием. И, пожалуй, давайте пойдем дальше. Нам сейчас по заданию нужно вернуться на амбассадор. И давайте уже встретимся возле корабля. Вот мы уже подошли к нашему амбассадору Хузани. Ну, давайте пообщаемся. Рад, что ты выбрался живым. Я слышал, что Ксену уничтожили архив. Я позабочусь о том, чтобы они заплатили за это. Вы нашли, что искали? Талон предателей? Так, дополнительная информация, почитаем. Да, я ожидал, что вы сочтете это сомнительным, но вы должны знать, что архив создался моими предками и только в расчете на славную империю. Позвольте мне заполнить некоторые пробелы и уточнить некоторые детали. Доказательства обнаружения Ксену и Гасти о том, что Талон организовал войну без Молвия уже тогда сильно оспаривались. Специалисты дома Эбисал позже выяснили, что доказательства были сфабрикованы, сфальсифицированы или предоставляют собой лишь половину, половину правды. Но в этот момент никто ни, никого не волновало, потому что дома решили взять на себя управление. Они просто использовали эту причину и все выиграли. Кроме Талон, многие члены Академии Наук были убиты или брошены в тюрьмы, но также многие из Талон, по крайней мере больше чем, допускается, больше, чем допускает Империя, бежали в глубокий космос, но так и не вернулись. Одно из доказательств, найденных тогда, кажется верным, Талон действительно использовал ту же технологию, что и корабли Наследия. Даже формы кораблей были почти идентичны. Также оружие, также и оружие. И они прибыли из далекой галактики Треугольника, как вы ее называете, как беженцы, как мы выяснили. Так что она, так что на самом деле существует связь между Талон и Наследием. Мы просто не выяснили, что это такое. Я чувствую, мы так близки. Не хочу вас ни от чего отталкивать, но у меня важная миссия. Конечно, начинаем с этого прямо сейчас. Как я обещал, мои шпионы обнаружили тюремный комплекс. Он находится... Подожди секунду, получаем экстренное сообщение. У меня плохое предчувствие. «Командир, похоже, в вашей организации Глад есть предатель. Я только что получил сообщение, что небольшая оперативная группа Гасти отправится через несколько часов к заставе Глад с приказом всех уничтожить, пленных не брать. Тебе следует вернуться как можно скорее, найти этого предателя и избавиться от этой проблемы. Впрочем, в противном случае наша опера... операция по освобождению наших товарищей может закончиться еще до того, как мы начнем». Я буду здесь и посмотрю, что смогу подготовить к этому времени. Удачи, мой друг. Проклятие. Так, далее очередной постер. Произошло нечто неожиданное. Вы нашли союзника в Империи Зиракс. Хазани из дома Эб... Эбисал не только помогла вам лучше понять, что движет Империя Зиракс, но и, кажется, много знает событий недавнего прошлого. Особенно про наследие а также загадочная предположительно вымершая раса по имени Продолжитель. Пока вы все еще пытаетесь разобраться, как новая информация вписывается в общую картину, включая Void и Тэш, вы мчитесь обратно к ванпосту Глад, чтобы обнаружить возможного предателя и спасти команду от уже начавшегося нападения гастов на базу. Так, значит, возвратиться на астероид и подлететь к базе. Так, интересно, здесь что-то новое появится в контейнерах? Было бы неплохо, если бы это было так. Там пусто. Я так понимаю, мне особо спешить незачем. Тут ничего интересного. А, ну да, я же особо ничего и не зачистил. К2. Здесь у нас что? К2. Их можно довольно-таки хорошо продать. Но я, пожалуй, что, возможно, сюда еще вернусь. Так. И давайте, наверное, уже встретимся непосредственно... Возле базы Глад. Командир, я уверен, вы знаете, что мы не можем просто пойти к Мерсеру и рассказать ему о том, что сказал Хузани. Он тоже может быть предателем, учитывая, как его отец, возможно, обманул всю операцию. Предрассудки, Вика? Но ты права, мы не знаем, кто нам... кого нам нужно стерегаться. Я предлагаю, чтобы не показать то, что мы только что сделали и то, что мы узнали. Учитывая параметры миссии, мы можем просто сказать, что это была ловушка. Нам пришлось пробиваться через нее и слушать, что он говорит об этом. Да, это план. Не беспокойтесь, я буду осторожен. Мы уже подошли приблизительно к километру. Пока что вражеских кораблей здесь никаких не вижу так орудия у меня включены это хорошо и давайте будем потихоньку подходить еще я думаю что сами противники могут быть уже на этом астероиде и вот как мы видим нам нужно попасть в командный центр притормаживаем так мы уже в зоне действия где бы нам тут уже припарковаться вот площадочка наша так подлетаем пожалуй можно выходить так что мы можем покушать что у нас есть вот так я думаю что еще один мясной бургер можно скушать да, мы Практически сыты Ну Так, где наш выход И скорее всего Я думаю, что нужно переключиться На штурмовую винтовку И будем аккуратненько Подходить Так, дрон вызвать сможем думаю вот здесь можем так что у нас тут ну турелька по крайней мере не агрится на дрон так отмена так я понимаю что здесь довольно таки безопасно это разве что только в том случае, если э, противники не начнут спавниться прямо перед носом. Как это они умеют делать? Давайте потихонечку... Спустимся. А ну... Давай. Турелька не агрится. Вот мы подходим к командному центру и надеюсь, что... Так, код я расскажу. О, привратник. Боюсь, сэр. Командир Мерсер в настоящее время находится э, в с... частной встрече. Я не могу вас впустить, но вы можете подождать здесь, пока он не закончит. А ладно, я буду ждать здесь э, Шепотом Вика Вика Я знаю, что вы пытаетесь спросить Но я не в состоянии взломать связь отсюда Но я рот О, подождите секунду Кое-что я узнал на станции Сигма Поэтому, пожалуйста, попробуйте еще раз Вика Так, э, мы внутри Расшифровка ком-сигнала Готов к передаче Поехали Неизвестный у нас нет другого выбора, если мы хотим запустить этот проект нового Эдема, неизвестный. И я уверен, что вы не хотите столкнуться с последствиями, верно, Мерсер? Конечно, сэр. Конечно, нет, сэр. Но как насчет Ламара, Зергена и других, неизвестный. Командир, что я только что сказал. Вы слушали мои слова, Мерсер? Конечно, но если командир Коломбо узнает, что мы сделали, мы неизвестны. Через несколько часов это больше не будет вашей проблемой, неизвестный. «Вы удостоверились, что груз нетронутый, Мерсер?» «Да, он закреплен в нашем нижнем доке, неизвестный». «Хорошо. Убедитесь в том, что никто не протянет свои грязные руки к нему». «Не стойте на пути моих сотрудников, и все будет хорошо, Мерсер». «Конечно, сэр». «Интересно». Боюсь, время работает против нас. Вика, связь отключена. Я сохранила копию для Ярода. Он попытается проанализировать голос и другие данные, которые были скрыты в потоке. Кажется, мы становимся хорошей командой. Так, поговорить с Мерсером. Так, получается... Теперь с ним можно будет поболтать. Давайте на всякие пожарные сделаем резервную копию. И поговорим. Кстати, вот, если нужно будет ядро, есть. Командир, вы уже вернулись. Что случилось? Как мы и ожидали, боюсь, там была только ловушка Зиракс. Проклятие, это нехорошие новости. Но не беспокойтесь, наши агенты найдут командира Ламара и команду Конечно, похоже, вы были заняты встречами. Хорошие новости? А, встреча. Нет, ничего особо важного. Пытаюсь получить лучшую цену за наши припасы от полярной звезды. Знаете, ха-ха-ха. Эх, почему бы вам не передохнуть? У нашего бармена есть хорошие вещи. А если вы хотите быстро вздремнуть, помещение для экипажа находится прямо на лифте рядом с баром. Прошу прощения, мне нужно немного подготовиться к следующей миссии. До скорого. Хорошо, конечно. Так. Вон у нас отметочка появилась, куда бы можно пойти. Похоже, нам нужно спуститься вниз. Так и сделаем. так, от первого лица так, рядом с лифтом здесь где-то есть комнаты скорее всего они не здесь нет, это просто бар давайте пообщаемся Привет, командер! У меня для вас записка. С, с вами хочет поговорить Энсин Хенрид. Его можно найти наверху в каютах экипажа. Хорошо. Так, доступ в шкафчик. Хм, лазерную винтовку можно забрать. Заберем, она вам не нужна. Так, и где же тут каюты экипажа? Вот рядом с барменом есть такая дверка с лифтом, и там наверху должен быть вот этот Хенрит, вон у меня <IS2> уже появился его маркер. Так, прапорщик Хенрит, командир, командир, это ты, э, все в порядке? Нет, правда, все болит, я не уверен, если... Хорошо, чем я могу тебе помочь? Я Ильмаринен контейнер. А, это так больно, командир. Быстро. Мерсерс. Э, смотри палант. Загрузка док на нижнем уровне. Ей нужно знать. Ох, другие. Хенрит, открой дверь. Вам нужен медбот? Энсин, Хенрит. Хм... За... Это похоже, он и есть. Командир, вы должны сообщить об этом Мерсеру как можно скорее. Подожди, Вика, ты что-нибудь слышишь? Я только что выстрелил тут и никакой тревоги. Это правда, я также не получаю сигналов от внутренней системы сигнализации, вроде бы отключена. Нам нужно пойти на погрузочную площадку и поговорить с Палантом как можно скорее. Так, хм. давайте. Так, у меня вроде бы есть какое-то облучение. Если здесь есть душик, да, вот он. Стоит его принять. Так, уровень радиации снизился. Так, там тревоги нету, а что здесь наверху? Мне просто интересно кровати и шкафчик с едой так спускаемся тогда вниз нужно поговорить с палантом я так понимаю что скорее всего в том контейнере о котором идет речь ну, сидит наследие и заражает все Так, давайте спрыгнем вниз. А где же Палант? А, вон он наверху немножко пролетел. Сержант Палант. Командир, что вы здесь делаете? Боюсь, у меня сейчас нет на вас времени. Мне нужно проверить. Да я угадаю, эти контейнеры. Да, как ты узнал, хорошо. Хорошо в любом случае. Если вы спросите меня, мы должны снова э, выбросить эти контейнеры, которые Хендрид принес на базу прямо из шлюза. Я замерю выбросы внутри. Они начались совсем недавно. Да, началось несколько минут назад. Где вы все э, Где все охранники? Командир Мерсер отправил их пополнить запасы боеприпасов. Он сказал, что готовит новую миссию. Мне нужно найти Хендрита. Да он не ответил на мой звонок. Ох, думаю, он не ответит. Он мертв. Он что? Ты шутишь? Я говорил с ним час назад. Он сказал, что плохо себя чувствует. И отправился в кают экипажа. Не время для шуток. Не шутка, но это нужно знать. Командир, я измеряю влечение судьбы частиц. Пожалуйста, у вас есть единственный полностью закрытый скафандр. Верните печати во что бы то ни стало. Так, контейнеры менеджмент. Ну, давайте так и сделаем. Двери красных контейнеров только что открылись. Быстро, нам нужно их закрыть. Давайте полетаем. Ну. Так, инфицированные. Ладно. Ну ты... То да почему вы такие шустрые? Давай, подбегай сюда. Получается, теперь мне нужно поговорить с Палантом. В этой твари что есть интересного. Так, хорошо. Забираем. То, что есть здесь, также забираем. Ну, давайте поговорим с Палантом. Командир, наша система связи только что взорвалась. Ах, звук измены. Палант, собери команду и убирайся отсюда. Мы под атакой. Я пойду наверх, найду Мерсера и прикрою тебя. Так, получается, нам нужно выбраться наверх. И скорее всего, коридоры будут заполнены врагами, я так думаю. Иначе зачем все это нужно? А где здесь выход? Ну да ладно, сделаем по-простому А ну, открывайся Ну, пока ничего А то я думал уже вторая отметка появилась Так, дроп у меня уже практически закончилась, тогда придется стрелять, наверное, с винтовки. Ай-яй-яй. Этот звук не совсем не нравится. Что там есть? Давайте посмотрим. Так, это Зироксы. Э, две собаки. Так, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хм. Довольно много. Так, сюда я попасть не смогу. Ну хорошо, давайте попробуем их отстрелить. Ну, ничего, сейчас попробуем пройти с корабля. Итак, вещи я забрал. Сейчас. Минус один Зиракс. Так, здесь, по-моему, должно быть два человека. Турелька на меня не реагирует. Так, что у нас тут? Не получилось. Так, я появился уже внизу, в нижней части. И скорее всего, у меня не получится сделать то, что я хочу. Скорее всего, ту решетку я пробить также не смогу. А ну... По мне даже попало что-то там. Так, что у меня есть в инвентаре. Немного аптечек. Хм. Собачек этих довольно-таки же тяжи... Так как оно меня сожрало? Я надеюсь, что здесь через... Решетку этого лифта можно будет хотя бы собак перебить. Они здесь э, время от времени проходят. Так. Как-то вот так. Э, вон есть один Зирекс. Бродит. Ну, хотя бы он. Лег. Да, собак, я думаю, придется ну, с ними немножко повозиться. Так, все-таки что-то подобрал. Так. Где-то у меня уже панелька делась. Немножко ниже опущусь. Ну, где-то кто-то. Я вас сейчас снизу перебью. Ну? Он что, вниз стрелять не будет? Так, получается еще одна собака. Так как он не сдох? Я ему в мотню в магазин вы... выстрелил. Так, еще одна собака. Так, интересно, это все или нет? Так, есть там еще один Зиракс И одна собака. Так, а как же вернуть панельку-то? Ладно, с этим потом разберусь. И осталась одна собака. А ну? Так вроде бы все что у вас есть патроны так тяжелое вооружение собака вроде бы ничего интересного нету а ну эх М да что у вас тут Ну, вот есть один зирок, с которого я сейчас... И... И с другой стороны двери. И вы, вероятно, выживете, Командир Мерсер. Дверной замок снят. Внимание, Командир! Мерсер не одинок. Скорее всего, не один. Ну вот, одно чудо есть. Так, одного убили, вот Колбаски можно покушать Так, что там еще есть? Давайте попробуем Дроном залететь, посмотреть А вот и Мерсер, вроде бы сам уже Заходим Посмотрим, отстреливаться он вроде бы Как бы не собирается Командир, ради бога, вы только что, ты только что спас мне жизнь. Я тебе совсем, я тебе всем обязан. Хорошо, так что же здесь произошло? Похоже, кто-то раскрыл нашу позицию Гаст, и они сразу же отправили боевую группу. Это действительно плохо. А теперь у нас нет другого выбора, как уничтожить эту базу и оступить в ближайшей заставе UCH. Гаст, а? Интересное совпадение. Что? Да, я схватил его командную карту. Вот, возможно, вы можете ее воспользоваться. Я настроил самоуничтожение. Поландт Эмерсон, кажется, уже эвакуировали команду. Что насчет контейнера в ангаре? Я только что застрелил какой-то контейнеры. Я не понимаю, что вы имеете в виду. Слушай, поговорим позже. Большая боевая группа уже идет сюда. Поднимайтесь наверх к входной двери. Слева есть защитная дверь. Я разблокирую ее для вас. Рычаг самоуничтожения находится в комнате за ней. Очистите базу. Я пришлю вам координаты следующего пункта сбора. Удачи, командир. Если вы так говорите, командир. Хм. Так, Гасти. Командная карта Гасти нам попала в руки. Э, ну, эту бронированную дверь я наверху видел. Так, нужно нам по заданию эвакуироваться. Так, вот F6 с помощью F6 убралась эта вот панелька нижняя. Экипаж эвакуирован, командир. Встретимся на роли-пойнт Альфа. Мерсер уходит. Так, прожектор, другая фракция. Так, самоуничтожение. Ну, началось. Ну, давайте будем отсюда улетать. Так, что происходит? Сэр, нам не прислали никаких координат. И кажется, что все корабли уже ушли. А теперь и все следы возможного предателя искоренены. Так. Сейчас будет еще какое-то событие. Что у нас там внизу осталось? Давайте отлетим на всякий случай. Командир, вы нашли предателя? Так, это у нас сообщение от э, посла Хузани. Так, возможно я мог бы, но я был не в состоянии защитить аванпост. О, грустно это слышать, но у меня есть хорошая новость о ваших друзьях в тюрьме. Я разработал план, который должен сработать. Разве, разве вы не говорили, что нам сначала нужно схватить предателя? Я думал, что вы достаточно сильно вмешались в их планы, чтобы они отвлеклись на время здесь мы можем начать нашу собственную операцию я полагаю вы нашли командную карту ГАСТ которую когда побежали войска ГАСТ как ты да у меня есть одна. идеально это значительно упростить задачу потому что в ближайшем будущем эту карту никто не отключит пути общения в империи длинные мы можем использовать для этого свое продвижение. С картой у нас есть действующий код для открытия дверей ангара тюрьмы, но нам нужно устроить некоторую суматоху, чтобы отвлечь местные силы. Итак, с чего начать? Найдите астероидное поле в солнечной системе с тюрьмой. Система отмечена на вашей карте знаком высокая безопасность. Найдите место, где почти Соприкасаются территории Зиракса и Крил. Несколько прыжков за границей Зиракс должна быть система. Найдите и передайте к местному. Перед... Найдите и к местному астероидов. Идите туда и ждите моих приказов. Мне лучше сначала запастись патронами. Хорошая идея, сказал бы я.